Ребят, всем привет! Сегодня будет интересное видео. Мы разберем два альткоина, которые я сам накапливаю и рекомендую накапливать весь 2023 год, если у вас их еще нет в портфеле. Обязательно посмотрим, как, по каким лучшим ценным значениям покупать данные альткоины и покажу, почему они для меня являются лучшими в системе риск-прибыль. Да? То есть, что мы можем потерять и что мы можем в будущем получить. Поэтому, ребят, видео будет интересно. Присаживаемся. Поехали! Итак, ребят, первая монета это Космос Атом. Это блокчейн, который призван, чтобы на нем что-то строили, созидали, в том числе и другие блокчейны, которые потом друг с дружкой могут взаимодействовать. Я напомню, что система Космоса она огромная, и она составляет более 50 миллиардов, это при том, что рынок у нас сильно упал. В том числе здесь на космосе построен такой блокчейн, как Binance Smart Chain о котором, я думаю, вы тоже наслышаны и успешно им пользуетесь. Поэтому для меня Космосатом в ближайшей перспективе и вообще, он если честно, для меня является таким недооцененным проектом. Именно не то, что для меня, а для рынка. Вот как я вижу. Потому что, если взять, мы сейчас э Космосу находимся в рейтинге всех, всех там монет да, в, топов, в топах, то мы находимся на 20-м месте. И Капитализация, которая сейчас в рынке, это 3,3 миллиарда. Вы скажете, это очень много. Я с вами соглашусь. Но какие здесь плюсы в Атома? Во-первых, то, что циркулирующие предложения токенов, они все в рынке. Нам нужно думать и голову ломать, когда еще очередная разблокировка токенов. В каких фондах что там где-то на руках. Поэтому мы сразу идем на Coin Market CoinMarketCap и можем даже сравнить с капитализацией других проектов. Если мы увидим, что космос на 20 месте с капитализацией в 3 миллиарда, то мы даже до Аваланча дойти, до Трона, до Лайткоина и того же Полкадота и Соланы, то космосу надо, чтобы даже сравняться с этими проектами, а я не считаю космос как минимум слабее тех, что я только что назвал, то вы понимаете, что это как минимум X2 уже потенциально но если мы сравним с тем же самым Дагикоином или карданом, ну с доги это вообще сравнивать, как по мне смешно, космос. А кардана ничем, ничем абсолютно не лучше, я более чем уверен. Как для меня космос даже поярче будет. То, чтобы космос атом сделал 4 икса, только тогда он приблизится к капитализации, которая имеет кардана сейчас, там, да, у нас, грубо говоря, практически на дне. Поэтому потенциал роста именно Космос Атом, я вижу, для меня он велик и менее рискованный. Он ходит хорошо, торгуется очень хорошо и текущее значение 11.50, даже текущее значение, я более чем уверен, это отличная покупка, если вы там хотите купить в долгосрок. В средние сроки, я не знаю, если биткоин пойдет, а он скорее всего пойдет там еще и 23-24, там в ближайшее время тестировать возможно или на 20 или вернется там на 18, то вот эта поддержка, которая идет в атомне. да, мы хорошо ее держим. Она может быть пробита вниз и тогда уже мы можем набрать позицию, вот, например, если вы разобьете на три части, вы можете взять какую-то часть сейчас по текущим, потом взять по 7.58, я более чем уверен, здесь потом будет выносить Потому что стопы э, долгосрочные, там, может, маржинальщики попрятали. И если мы линию ломаем, то мы вынесем их, конечно же, 7.58. Там можно набрать. Ну и вот эта последняя зона, я бы рекомендовал здесь вообще все откупать, если дадут. Но вряд ли нам дадут, а там по 4 доллара, 4.6, вот эта зона. Если увидим, я буду только рад, ребят. Но если не увидим, даже с текущих, вы видите, там я лично продавать не собираюсь, пока он не достигнет минимальной, минимальной, еще раз повторюсь, минимальной цены 45-50 баксов. Потому что он к ней придет, я более чем уверен, а это с текущих даже уже 3 икса. Но если вы наберете позиции, у вас получится взять по 7-8 да, долларов, то вы же понимаете, что у вас то 3x превращается чуть ли не в 5 сразу. Ну, а самое долгосрочное, там, холдеры, да, которым я рекомендую, если вы, да, выделили какие-то денежки и вы хотите проинвестировать ту или иную криптовалюту, то я рекомендую по Атому. И если будет там следующий бычий забег, мы знаем бычий рынок, все растет, то я бы рекомендовал Атом придержать как минимум, ребят, как минимум к 100 баксам. Это круглая хорошая цифра, и я... Надеюсь и верю, что атом к ней придет. И даже с текущих, если купить, то это практически 7 x А если получится у вас по 8 набрать атом, то это будет более чем 1000%. Поэтому, ребята, если у вас нет атома, если цена болтается, вы видите, в районе 11, там 8, 9, там 7, 6 долларов. Я более чем уверен, это отличная цена покупки для данного проекта в средний и долгий срок. И второй проект, который я рекомендую тоже накапливать в 2023 году, это, конечно же, Chainlink проект. Это сеть, децентрализованная сеть оракулов, которая соединяет смарт-контракты с реальным миром да, и узнает данные. Это рабочий, отличный и номер один в данном сегменте проект. И как видите, не зря я их выбрал, потому что он в рейтинге по CoinMarketCap по капитализации на 19 месте чуть выше Атома. Атом на 20, Чайл сейчас на 19. -м. Рыночная капитализация чуть больше, чем в Атома 3,7 миллиарда, но здесь циркулирующее предложение токенов 52%. И постепенно они будут, конечно же, по дороге с годами еще разблокироваться. Здесь по линку скажу сразу, мы можем прибыль получить меньше, чем по Атому. Но она может быть и быстрее, и дело в том, что здесь прибыль может быть в краткосроке очень хорошая. Почему? Потому что если мы посмотрим на график линка, то весь 22 и начало 23 -го года, вообще, вот видите, 351 день идет накопление. То есть целый год. Зона 5.30 и верхняя 9.50. Вот это все идет у нас зона накопления. И выход с и там или может еще полгода будет копиться я не знаю сколько линк выход с этой зоны если он будет наверх сами понимаете что самая минимальная цена если брать даже линг по текущему курсу 718 вы получите как минимум сразу x2 и потом можно продавать тоже там на процентов 170 на 200 следующая цена когда он после реализации 15 долларов там дойдет до 20 долларов это минимальные цены с выхода с такого накопления а если рынок будет благоприятный, и у нас будет растущий быстрый цикл, да, будет стрелять альты, то, как по мне, LINK может успешно повторить свои ценовые значения. Там, например, обновить свой хайп 50 долларов, и это даже с текущих будет 6 иксов. Но если вам удастся LINK набрать пониже, то я думаю, вы сами понимаете, что у вас будет профит еще больше. Он, кстати, очень хорошо на дневке сейчас держит Машку. Двухсотую, что дает тоже, конечно, неплохие шансы и надежду, что выстрел у нас будет вверх. Но, в принципе, такие выстрелы, они бывают и вниз. Это тоже нельзя исключать, тогда цель будет по линку $73.50, можно, например, на линк пробовать там добавлять еще там, в свой портфель. Но линк также сама может эту машку, смотрите, как вверх пробивать, потом возвращаться под нее, вверх под, не, под нее, да, и потом уже, например, стартовать и реализовывать там цели, которые более высоко. Поэтому сильно там на вот эту среднюю скользящую 200 я бы не упирался, потому что линк спокойно может сейчас, если биткоин уйдет вниз, он может опять спуститься на 5.50 и даже вниз дать резкий прокол, где-то на 5 долларов или 4.50, и оттуда уже вынесут линк вверх. Поэтому я не исключаю такие манипулятивные движения. Если вы будете набирать позиции, то рекомендую вот какие-то лимитные ордера поставить вот именно на 5 и ниже 5 чтобы добрать и усреднить позицию и потом уже надеяться на будущий рост. Вот такие две монетки, ребят, на сегодня у меня. Для меня они являются наименее высокорискованные с альткоинов. Они, как я вижу, интересны и крупному капиталу и вообще комьюнити, да, которые присутствуют на криптовалютном рынке, и ценовые значения и капитализации по сравнению с другими тем же самыми проектами, блокчейнами, которые там интересны, да, которые с огромной капитализацией, я более чем уверен, эти проекты ничем не хуже от тех, а по капитализации они отстают. Но если отстают, это не означает, что это очень плохо, это наоборот хорошо, они могут показать рост больше чем те, которые с большей капитализацией на сегодня. Надеюсь, это видео вам было полезно. Если да, поддержите лайком, пишите комментарии, что вы думаете об этих двух монетах. Ну и не забывайте, что криптовалюта является высокорискованной. Никогда, ни в коем случае не инвестируйте какие-то заемные, кредитные или те деньги, которые не готовы потерять. Ищите разные альтернативные, ребят, точки зрения. То есть, то, что я там делаю, это не обязательно делать вам. Всегда принимайте решение самостоятельно. А на этом все у меня, друзья. Всем желаю удачи. Всем профида. Всем пока.